Всем привет! Настал тот момент, когда мне потребовалось в мою мастерскую установить лестницу на чердак. Перерыв интернет, к сожалению, цены на лестницы, да, в принципе, как на все строматериалы, сейчас очень сильно подскочили. Вот. И как бы я искал такое дешевое решение, которое, возможно, придется чуть-чуть доделать, но чтобы самое главное, чтобы оно было простое и относительно дешевое. Таким решением стала лестница LM02. Взял в Леруа. Цена на момент записи этого видео около 8000 рублей ее. При том, что аналоги там, какие-то угловые лестницы, или уже более такие продвинутые, стоят от 35-40 и выше. Было принято решение взять такую лесенку и немножко ее допилить. То есть из полуфабриката уже сделать готовый продукт, готовый продукт, который подойдет именно мне. Сейчас просто небольшой обзорчик этой лесенки. возможно кому-то он пригодится. Лестница приехала в длинущий такой тяжелой упаковке, мне грузчик на этаж затащил ее. Я в общем, э, ну, решил ее заказать сначала в Москву, тут в Москве все обработать, почистить ее, пошлифовать, если это потребуется, покрасить, а там уже по месту просто собрать. Ну, затащили на этаж мне. Почему мужик в одиночку это все затащил? Ну и соответственно я ну, вскрыл упаковку прямо на лестнице, потому что невозможно было в квартиру затащить. Значит, 13 ступенек у нее. Кстати говоря, нормально, хорошо, относительно шлифовано, Но все равно так вот местами какие-то задержчики есть. Сразу говорю. Я смотрел уже обзор одного мужика, он обзор на эту лестницу делал, ну такой беглый. Ну, в принципе я с ним согласен, что сучки на этой лестнице это норма. Вот. к тому же, например, одна ступенечка, она вот это вот видно трещина идет, да? И это вот тут вот такая история. То есть, это как бы норма. Вот. Значит, брал я по цене 800 Цена... Ну, вот сами эти... косауры или как правильно их назвать. Длина 3.25 у них. Вот это сбоку лежит э, поручень. Это я сейчас позже скажу. 3.25 у них длина. Вот так это вся история выглядит вот с одной стороны видно вот эти вот фрезерованные пазы от ступеней, они как бы относительно с отступом сделал, ну типа чтобы можно было как-то подрезать, я так понимаю лестницу, а с другой стороны они тупо вот так вот прям прям выпирает даже. Сейчас попробую ступеньку приложить одну. О, вставил. Ну. Чувствуется, что она немножко выпирает за границу, придется подшлифовывать. При установке в комплекте, значит, еще такие вот саморезики. Ну, саморезики, шурупики. Комплектация фурнитуры. Саморез 4 на 50 61 штука. О них предполагается и ступеньки крепить. То есть сверлимся. И.. Прикручиваем ступеньку. Ну, с той стороны. Да? Инструкция вот такая. Вот, кому надо на паузу ставьте. Вот. вот. Предполагается, что мы так вот будем по два самореза на ступеньку. Ну, По высоте, если надо, мы ее подпилим. Ну, вот так она собирается, ну, как конструктор, в общем. Значит, теперь по размерам. И вот эти вот балки к Сауру значит, и ступени делаются из-за одинаковой доски. То есть, что по ширине одинаковая, что по толщине. Значит, толщина 28 миллиметров у доски. Ну, сейчас значит, толщина 28 миллиметров. Ну тут плюс-минус 27 может быть. Ширина, ширина получается 140 миллиметров. Даже 138, где-то при этом в чем такой вот косяк в плане балок. Вот этих вот. Точнее, тут два косяка. Во-первых, она со сгибом идет. Доска это уже она винтом. Вот то есть пол у меня ровный, условно говоря. А балка она вот так гуляет, что одна, что вторая. Ну вот правая она поменьше, а левая прям вот видно. Прям гуляет-гуляет. И вторая проблема, которая есть, значит, у нас. Толщина доски 28 мм, а вот тут глубина выборки, ну около 15 мм. я за кадром уже померил. Значит 28 минус 15 получается 13 мм. вот тут вот толщина стеночки, где сама ступенька. И при этом заявленная нагрузка на лестницу 150 кг. на пролете, грубо говоря, там два копейками метр, да, если в ширину. Но у меня ну, не то, что прям дикие сомнения одолевают, но такое как бы. Поэтому в любом случае эту лестницу я буду использовать только как полуфабрикат. Ступеньки сюда, по-неделу, вкрутятся на саморезы. Я их еще плюс ко всему вклею. То есть они не только механически, но и химические будут туда крепиться. И снаружи, вот здесь у нас ступеньки внутри, с наружной стороны я прикреплю еще ну, толстую такую доску. Что-нибудь типа 30 миллиметров 25 миллиметров мм. там в какие-то на даче были вот. ну, естественно на эти на винты что-нибудь типа м8 ну, может по два вот так как-нибудь Еще не, не подумал до конца поручень в принципе он более менее ровный такой то есть ну, он вроде не винтом идет со смолой Видно, смола вытекла. Ну, поручень я ничего с ним делать не буду. Он длиной, кстати, 3 метра. все вот эти балки 3,25-3,28, это 3 метра ровно. Вот, значит, единственное, что единственное, что поручень прилагается крепить на вот такие вот стоечки деревянные. Но, опять же, мне это еще повезло. То, как бы, вот видно сучок, да, прямо в сечении. Одному мужику приехала прям вообще вот эта стойка одна таким со здоровым сучком. Он просто пальцем нажал и просто это все лопнуло. Поэтому вот эти стойки я не знаю, может, не буду использовать, а просто к стене. Кстати говоря, дерево, качество дерева, в принципе, нормально, если вот учитывать то, что оно все винтом идет. Ну вот это все пропитаю. И уже за городом потом соберу. Ну еще вот раз показываю инструкцию. Там не увидел я. С второй стороны еще есть. В общем, кому надо, ставьте на паузу. И вторая сторона. Вот ну, как установить поручень, то все. Значит, у меня по-любому по высоте она не подходит. Поэтому придется еще ставить как бы такую подставку, ну, металлическую полметра высотой. Ну, это я сварю уже. Потом, как, как дело дойдет, до этого покажу. Ну, значит, в принципе, эта лестница как полуфабрикат. Она нормальная. Но, но-но-но. В любом случае, ее допиливать, доделывать надо. Опять же, как вот тот мужик сказал, который уже делал обзор. Эта лестница нормальна, если не требуется каких-то выкрутасов. И когда ну, нужно быстро решить проблему с лестницей. Быстро и относительно дешево. Я думал делать из стали лесенку. Да? У меня есть несколько стальных труб на даче квадратных. Таких 100 на 100 миллиметров. Толщина трешка. Но пока я эти ступеньки буду делать... Точнее, ну, сами ступеньки-то можно вот эти взять, грубо говоря, да? Вот это все варить туда-сюда, и оно еще согнется на такой длине, его поведет. Мне реально проще, короче, по-быстрому наварганить из дерева. В принципе, дерево это такой немножко, ну, лично для меня спорный материал. Я бы, конечно, все железобетонное делал. Но, когда уже вариантов нету, то... Приходится делать вот так. Еще вот видно, что он, эти вот выборки приходят с таким вот, ну, с остатками от фрезы, с неснятым обоем. Вот. Тоже и сучки. Вот сучок, вот сучок, вот сучок. Вот. В общем, как полуфабрикатор или какая-то неответственная лестница, это нормально. Вот видно, как качается. винтом она и пошла как раз вот. ну ладно в общем такой небольшой видосик был там в процессе как буду все это собирать все буду ставить покажу а пока всем пока